Сколько время? уже два вот, часа сгавать. дня. Там на улицу. Же... Здесь орёт? Ты где? О боже мой. Не знаю, кто орет Этот был ты вот мальчик. О боже. <связь> ты боже, чё что с Гавай прилетел или чё? Ай, на или что её ну как бы, я решил сползть. А Хорошо, почему я, прилетел я ты, а не Маджестия? Эээ, ну, Маджестия, ну, вообще-то, Маджестия подарил мне... Мне твои шапочки мешают. Ладно, ч ты? Это тебе подарок от модного дизайнера, она очень подходит к твоей копочке. <сих> <сих> очень... Маловато немножечко, но... <сих> маловато но нормально, ладно. Твоя шапка, Манон, держи шапку. Держи маракас. Маракас Нет, дыши. давай мне лучше маракас и вот шапочку нам, Манон. Вот, тебе как по маслу. Практически. Ладненько. А -а Я все к тебе че два три, че че че че два три, че че че че че че че че че че че че че че че че Ой, как я это сейчас сделал? Все равно, ну ладно. Ладно. Адриан, можем с тобой поговорить? Нет, не можем. Ну, ну ладно. Нет. Ладно, ну, садись, поговорим. Погоди. Погоди. Что? чиханешь, давай. Да, уже ничего. Сегодня Бражницы нету, да? Да вроде бы нет. Или Майюржницы. Майюржницы, Бражницы, там, Мистер Баг, там, Супер Кот, Супер не говоришь, когда может появиться. Нет. Я сейчас при повоточке. Иди, иди, иди, не надо брать. Костюм! Костюм? Так, а куда ты без костюма полетел? А почему у тебя костюм какой-то? Без костюма полетел? я Ой, я теперь могу летать. А я тоже хочу летать. Я тоже могу летать как-то. ладно, забери свой браслет. это как Валерий здесь сказала, броню надо использовать, чтобы меня в космос не включила. Так что все пока. Че ты так медленно взлетаешь-то? Ч ⁇ это за медленный режим? А, все, полетело. Давай, до новой встречи. Надеюсь, Целую... ты, Валерий, что ты... вам с Марса принести? Да. Конечно, все, давай, с Марса, с Юпитера, ты, Венера, я, Юпитер. Так, Мануан, пойдем. Пойдем я... пообедаем. У меня есть. Что? А что у нас, конечно, есть? У нас, у нас есть головка дали? сыра, либо хлеб. А хлеб. А, а не нет, дали? я могу пожарить картофеля нам. Ну, ура! Ты мне жаришь? Дрян... Олег, у него магия Хогвартс. Так. Так, переворачиваем картофель. Сейчас дождемся зажарки, когда поджарится с корочкой. Mm. Ну, Ой. о, о, о, о, Работает. о. Так держи, вот тебе две и мне Ой, две давай. жареные Спасибо. картофельки на гриле. А Это что? Какая-то штука тут появилась. Не земная. Ай. Походу, я Ай. Ай. Ай. Что за... A... Даже я ее своим маракал... Ну ладно. Не знаю, что это, но мне это уже не нравится. Они плодятся. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Надо спасаться. Это что здесь? Они меня упали! Что это такое? о Опа-на! Это что такое? а Они меня зазали! Зазали? Атакуй их! Я пытаюсь веселиться. Где Олег, когда он так нужен? Я знаю, что нам. Дрети на тупаями. Пойдем домой, Манон. Через, через, через, чич, через, через. По-моему, надо лучше дверь закрыть. Чич... <гас> что там? Чего? Манон, подожди здесь, не выходи из дома, там опасно. Это что? Огромные огромные огромные слизни? Ну где же олег? Ком сабины нет они планы. О боже, почему они сворвали мою маску Все, и мое оружие? Снял, летел, что случилось там? Что происходит? Что не на, на что в пекарню. Они копируют наши силы и оружие. Надо спасти, спасти. Манон, забеги в мою комнату, будь в моей комнате. Хорошо, Хорошо. так прыгаем наверх. Наверх. Посмотрю зак на левый. Тут ничего не видно. Лен да слышу а кто в этой миссии нужен? Цвинка или орел? Думаю, супер шанс. Ступенька. Чем не с ней делать? Ай! Они копируют твое оружие. Будь аккуратен. Ой, Ой, они так. Они появляются отсюда. Это... Ага. <связать> поэтому и блок, с... вот, да. Так, значит, вот под этим, под этой ступенькой, там какая-то фигня. А Среди, бей. Бей. Бей. Понадобится Мулу. Мулу, кушай сыром, Спаси. и трансформация. Мулу, да. И так у меня есть, может быть, какая-то секретная стика, о которой я не знаю. Прячься. Ну, допустим, там. Пай, полетели! У -у -у! О, у -у, я улетать! Я же половина штина. Ты... <связь> <связь> так мы не улюбились. <связь> так, Ой, здравствуйте. А когда это у нас Ой, птицы летать-то научились? -то? Или Сегодня это скрытная это сила? Мы Но еще не знали а скрытную не силу орла. Вот Котоклизм! Не Нет, Почему? отойдите, вы мне мешайте. А если это а если это да, я так, все равно не по их попадаю. Я по какому-то блоку. Они вот здесь появлялись, я уничтожил. Сейчас должны не Знаешь, появляться. Если это, даже, если это дело рук бражницы, то это очень восхитительно, потому что раньше да, никто так не делал, то, что появляются прям миллиарды. И никто не делал, чтобы копировались синти... да, Если это и синтимонстры, помогали, чтобы копировались оружие. Бражница превзошла, превзошла саму семя. Себ... Даже все те бражники и монаржницы все были. Даже Феликс не настолько умный. Девочка, лучше тебе вернуться домой. Только бы не убить этих куриц. А то потом там. О! Ну-ка, сюда-ка. -яй, яй яй тут все на тебя. Давай, давай, я помогаю. Да, помогай. Зажимают. Куда они не берутся? Куда-то в попадают. Да, это последние должны да, быть. Нет, нет, нет. Других уже не может быть. Я уже да, по вот. фану стою их и вбью. Я а мы... советую пойти перезаритесь камень чудес. Пока потому что один остался. Не бейте. Один тарочку остался. Не бейте их. Иди перезарите камень чудес, стань багом, чтобы ты все исправить мог. Да. Если ты сейчас их всех уничтожишь, ты то тогда не сможешь все восстановить на круги своя. Ой. Они не все снова появился. И вон там двое. Такс, я просмотрю сейчас весь город. Вроде бы я их больше не вижу. Вроде как. Вроде бы их вроде больше все. нет. Их вроде бы нет. Ладно. Не, не, не, не, не, не, не, не, так, покушай. А, а мне надо где трансформироваться. Вери. Вери. Тики. Объединяйся. <свободу>. Снова крылья появился. Свободы. Мы а? не справились. Они появляются. Ясно, я лечу. Они появляются, но очень долго. Тот был быстрее. Так. Значит, пора использовать... Супер шанс! Этот раз ло. Ну, где мы найдем эту... У меня есть идея. <связь> <Мистер> Бак, <связь> Даже не идея. Ва? Я знаю, откуда Мистер они Бак, берутся. Там еще тысяча, там еще <связь> Этого. Этого. Э, может, так. Не выигрыш, меня. Надо сохранить супер шанс. Где трансформация. Он пропадает. <связь> Точно. Плак... А ты, можешь, вроде я читал в книге, что есть секретная сила. сила Элдер, Блин, я... Я думаю, что... у меня нет еды Конечно, для нет. А, плак когти Хорошо, есть Не секретная надо... сила. Ты можешь воссоздать ресмана, воссоздать супершанскую, которая тебе нужен. Mm -hmm. а Опа. Ох, вот. Ну, мистер Бак, там еще их полторы тысячи. Да. Yeah. Но, но теперь мне надо детрансформироваться. Тики, кушай, тики, давай Тупер шанс. И теперь просто драться. Ну ладно. Иди сюда, они тут их О боже. Бедная девочка. Да, она забивная. объяснять давайте И просто все. со всеми разберемся они такие Особо смешные день. с моей маской с моей еще смешнее я за шляпами отлично депутаты. депутаты если я их этот э -э шляпает кресло так ну, отличный директор моя шапка сломалась моя шапка торвала все мы с этим справились Ладно. Чудесный ну, мистер Бак. Так, вроде бы справились. С никого нету, никого не замечено. Так, Может, быть, я буду... Можно... Можно уходить. Так, что со мной следуешь? трансформация? Так, привет. у общих... есть... вот. Там. Может, ну, не Ой, не как, оливка, не извини. Не что, так, все, давай, в воздух, иди отсюда. Иди трансформироваться все, я Да, Ой. мне тоже И надо вами, будет минуты, идти... меня минут нет потому что потому что потому что мы используем эти трансформации типа, о привет, привет. привет. шапка порвалась Из нее шапка меня, это фейк фей, ужасная шапка Эй, Дора. была красивая он принес еще мне шапку Катрю, пришел а, я нам. Я принёс тебе новую шапку, держи. Ой, что это? Я. ты всё, чё, чё, чё, идет. Ладно, все, я с Монако прилетел. Мне... Вот мы, вот а я посижу, приезжать. посмотрю это прогноз погоды. Здравствуйте, о погоде прогоде. Сегодня у вас минус 4 градуса. Советую детям ходить в кофточках, а не... Белых шорт, белых футболках и в оранжевых и с рогами. Надо шапочки, какие-нибудь кепочки. Обязательно. До этой недели, до следующей неделе. Это обещается. Минус 20% градусов. Ой, минус 20 градусов мороза. И выпад стега. Поэтому ожидайте стек. Будет после 16 числа. Видел, ты слышал? Да не все вру. Ага, да, посмотрим, посмотрим.